Привет, с вами интернет-магазин Keramis. Сегодня мы познакомим вас с коллекцией виниловых обоев Элла от фабрики Марбург. Данная немецкая обойная компания начала свое существование в далеком 1845 году как магазин по продаже товаров для внутренней отделки помещений. Сегодня, 174 года и 5 поколений спустя, из этой небольшой мануфактуры выросло современное и весьма успешное предприятие, которое заслуженно считают одним из ведущих производителей обоев в мире. Бренд Marburg можно без преувеличения называть синонимом таким понятием, как творчество, инновации и умение верно чувствовать тренды развития моды и рынка. Обои Marburg Ella – качественные виниловые обои на флизелине, которые станут отличным дополнением для жилого помещения. Данная коллекция – новинка компании, и она по праву считается одной из самых удачных. За счет использования качественного сырья, готовые обои отличаются износостойкостью и долговечностью. Полотна Marburg Ella – отличный вариант настенных покрытий в классическом стиле. Они доступны в рулонах стандартных размеров 53 см на 10 метров. Благодаря этому поклейка ускоряется в несколько раз. Что касается принтов, то в коллекции представлены разнообразные узоры, завитушки, флористические мотивы, полоски и однотонные варианты с выраженной текстурой. Специалисты утверждают, что классика из моды никогда не выходит. Поэтому правильно подобранные обои помогут оформить современный интерьер, который будет модным и стильным не один год. Нежные мотивы каталога красиво украсят спальню, превратят любую комнату в уютный уголок. В линейке Элла представлены множество образцов, которые можно комбинировать между собой. Плотная текстура обоев не тянется и не рвется. С них легко удаляются пятна влажной уборкой. Во время их производства используются светостойкие яркие краски, которые со временем не выгорают под солнцем и не теряют интенсивности. С помощью коллекции Marburg Ella можно в своем доме создать элегантную обстановку, оформленную в светлых тонах серого, коричневого и кремового оттенков. Однотонные образцы способны взять на себя роль базового элемента в интерьере а модели с рисунками станут настоящим украшением этого интерьера. Если применить комбинирование, то открываются неограниченные возможности для творческих экспериментов. Благодаря своему графическому исполнению коллекция обоев Marburg Ella универсальная в применении. По своему стилю она больше вписывается в минимализм, поскольку в ней нет причудливого дизайна и кислотных цветов. Она абсолютно ненавязчивая, поэтому подойдет для украшения интерьеров, выполненных и в других, более сложных стилях – лофт, урбанизм, арт-деко.